Всем привет, меня зовут Марат, это компания Фундамент СПБ. В этом видео я хочу рассказать о наиболее важных моментах, по моему мнению, которые необходимо знать, если вы планируете приобрести участок под ваш будущий дом. Итак, сейчас мы находимся в коттеджном поселке Охтинский парк. Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на то, как в данном коттеджном поселке организованы э, внутренние дороги. Внутри коттеджного поселка везде заасфальтированы подъездные пути к участку, что очень важно на этапе строительства, что любая техника дойдет до вашего участка и в дальнейшем при эксплуатации, при когда вы будете жить в своем доме, вы без проблем будете добираться до своего дома. Это очень большое преимущество данного поселка. Также можно обратить внимание, что здесь организована система внутреннего освещения дорог, поэтому вечером гулять достаточно комфортно и безопасно. Также в данном коттеджном поселке хорошо организован вопрос по наружным инженерным сетям и подключению их к дому. В частности, здесь подведено электричество в таких щитках, и каждый владелец участка может в дальнейшем к ним подключиться. Есть разводка системы водоснабжения и подвод к дому, когда вы построите дом, вы можете сразу подключиться и получать воду в доме. Есть подвод газа к каждому участку, что в перспективе уменьшит затраты на отопление зданий. Особое внимание хотел бы показать, вот, это может не очень явно, но это очень важно, вот есть система водоотвода с каждого участка вот здесь проложен железобетонный лоток, в который можно без проблем сбрасывать дренажные воды с участков. Это очень хорошо, что они это продумали и сделали. Этого действительно много где не хватает. Также преимуществом коттеджных поселков является наличие круглосуточной охраны, которая регулирует пропуск своих и не пускает посторонних людей, что обеспечивает спокойствие и безопасность нахождение в коттеджном поселке. Для кого-то минусом будет являться то, что а, в коттеджных поселках в целом а, они очень плотно застраиваются. Вот здесь строится, вот здесь дом построен, здесь дом строится, здесь сейчас идет этап строительства. Здесь пока участок пустой, но, скорее всего, в перспективе здесь тоже вырастет дом и создается такой эффект, как будто ты живешь в городе, но просто в своем доме. А, здесь нет как такового ну, контакта с природой, здесь ты просто живешь на свежем воздухе. Если вы хотите жить более уединенно, ближе к природе, ну, необходимо выбирать не коттеджный поселок, скорее всего. Ну, если же вы выбираете все-таки участок в коттеджном поселке, рекомендую выбирать участок где-то на окраине, где коттеджный поселок граничит с лесом, там уже можно выйти в лес, погулять, подышать. Участки с ровным рельефом дешевле будет строить дом, потому что объем земляных работ и работ с рельефом меньше. Минус в том, что зачастую на таких участках нет как таковых красивых видов. Можно смотреть либо в забор, либо на соседний дом, либо в лес, если повезет. Итак, сейчас мы находимся в Ломоносове, так как это Ломоносов, а по сути это город Санкт-Петербург, близость к городу здесь минимальна, то есть тут можно сесть в машину, доехать до центра минут ну, за 20-30. Также преимуществами этого места является близость непосредственно к историческим объектам, здесь рядом Петергоф, рядом Стрельно, до Пушкина тоже недалеко в принципе доехать. Кто ценит, любит историю, жить здесь конечно хорошо будет. Также особенностью данных участков является то, что они находятся уже в обжитой территории. То есть соседи вокруг уже все построили, и на данный момент при строительстве только вы мешаете соседям, а вам никто не мешает. Когда закончите строительство своего дома, вы можете сразу сделать благоустройство и отдыхать у себя на полянке или в доме в тишине и спокойствии, что будет невозможно в коттеджном поселке, который застраивается активно, и все вокруг шумят. Данное поселение изначально, судя по всему, было как дачное строительство здесь было, то есть когда-то выделялись участки людям, люди на них строили дачи, поэтому участки достаточно плотно прилегают друг к другу, нарезка участков очень частая, то есть участки небольшие, вокруг очень много зданий и дом тоже очень плотно стоит и территории на которые можно Организовать свой досуг ну, на участке, я считаю, что не совсем достаточно. Хочу вот акцентировать внимание на качество подъездных путей. Здесь грунтовая дорога отсыпана щебнем, и в период, когда идет просушка дорог, идет когда обилие осадков, дорога может обрести колейность, лужи, и это не совсем комфортно. В туфлях здесь по весне ходить будет тяжело. Также особенностью таких участков является высокий уровень грунтовых вод, потому что очень плотная застройка в данной местности и отвод воды организован ну, по старинке, так сказать. Прокопана канава, которая на углу где-то заросла или потеряла уклон, мало кто за ней следит, поэтому участки плохо осушаются и зачастую очень обводнены. Вот на данном участке сейчас мы провели работы по устройству дренажа, поэтому тут сухо. Но в целом, если вы приобретаете участок в такой местности, будьте готовы, что дренаж надо будет делать обязательно. Сейчас мы поедем на другой участок, где сложный рельеф, но очень красивый вид из окна. На участках, которые находятся на склонах, можно организовать красивые террасы и ежедневно любоваться видом. Это действительно очень красиво. Кто любит красивые виды, такие участки очень подойдут. Но минус в том, что строительство на уклоне существенно увеличивает бюджет строительства потому что необходимо проводить работы по устройству террасирования, необходимо локально под дом, допустим, выравнивать участок, потому что на склон его посадить нельзя. Все откладывается в бюджете при строительстве дома. Итак, сейчас мы приехали на участок в поселке Токсово. Здесь мы хотим рассказать об особенностях участков с рельефом, в чем их плюсы и минусы. Значит, минус в чем, вот за мной сейчас находится подпорная стена, высота порядка 4 метров максимальная и она уходит на нет в ту сторону и в сторону въезда, где-то ну, метр-полтора высота стены еще будет. Если вы покупаете участок на рельефе, можно дом посадить, допустим, выше, террасу сделать пониже, э, но это уже зависит от идеи архитектора. И в целом от бюджета строительства. Хочу обратить внимание, что есть хорошие жесткие подъездные пути. Здесь всегда может проехать любая крупногабаритная техника. Когда идет дождь, здесь нет грязи. Это очень комфортно. Ну и, пожалуй, единственным минусом является то, что так как это муниципальная собственность, нет охраны на въезде, поэтому здесь могут быть посторонние лица, что кому-то может быть некомфортным. участки на склонах очень сложны в строительстве очень большие затраты на сам строительный процесс но в процессе эксплуатации вы будете получать постоянное эстетическое удовольствие от жизни на таком участке. По моему мнению, лучше при покупке и строительстве дома вкладывать больше денег в покупку хорошей земли, которая будет соприкасаться с природой, обладать хорошим видом, обладать подведенными к ней инженерными сетями и подъездными путями. Да, на старте это будет дороже, если бюджет ограничен я бы построил дом попроще, меньше потратил денег. Почему? Потому что земля останется вашим внуком. Скорее всего, дом, который вы сейчас построите лет через 50, станет уже неактуален, потому что будут новые технологии. Дом, скорее всего, снесут, построят новый, а земля это будет уже наследием, которое достанется вашим потомкам.